На календаре 12 августа это значит, что сегодня в Казани стартует международная олимпиада школьников по информатике. Здесь в аэропорту Казани мы ожидаем первую команду участников. Первой на соревнования приехала команда из Колумбии. Стоит отметить, что в этом году Казань соберет более 80 команд из разных стран мира. Кроме того, представители еще пяти стран выступят в роли наблюдателей. От каждой страны в Олимпиаде принимает участие команды из четырех школьников – руководителя и заместителей руководителя команды. Я очень жду начала Олимпиады. Мне интересно посмотреть, как Казань организует это мероприятие. На данный момент я полна приятных впечатлений и ожиданий. В аэропорту участников встречают волонтеры на протяжении всей Олимпиады. Они будут сопровождать делегации, помогая им в решении разных организационных вопросов. Что же касается самих участников, то они всегда с волнением ожидают начала Олимпиады, ведь вкладывают в нее много сил, упорства и стараний. Для меня эта Олимпиада значит очень много. Я готовился к ней последние 3-4 года. Я думаю, эта Олимпиада дает возможность построить хорошую карьеру в сфере IT-технологий. Я участвовал в Олимпиадах четыре раза. По моему мнению, участие в IOI это прежде всего возможность встретить людей с такими же высокими достижениями, а также подать заявление на поступление в университеты за пределами своей страны. Например, я закончил Кембриджский университет благодаря этой Олимпиаде. Олимпиада по информатике IOI завершится только 19 августа. Впереди у участников много интересных и увлекательных дней. Желаем им удачи. Адили Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.